Здравствуйте! Это «Техника здоровья» – программа о технике, которая помогает оставаться нам здоровыми и счастливыми. И мы ее ведущие – Ольга Лебедь. И Сергей Рябов. Сегодня мы поговорим о таком лакомстве, как мороженое, всеми любимым. И я расскажу вам о мороженицах. А зачем этот прибор нужен, если так вокруг вроде бы с одной стороны очень много мороженого продается – в чем преимущество его, как они подразделяются? Оль, скажи, пожалуйста, зачем тогда тратить время, средства на приобретение мороженец, когда сейчас это все доступно, достаточно выйти из подъезда, зайти в магазин uh -huh. и выбрать то, что ты хочешь на данный момент? Давайте попробуем сегодня в этом разобраться. Дело в том, что мороженое, которое продается в таком изобилии в магазинах, практически все, ну, вернее, все содержит, очень большое количество консервантов, разных э, всевозможных стабилизаторов и э, каких-то усилителей вкуса и сохраняющих внешний вид дополнительных химических веществ, которые нам абсолютно не нужны. Даже я сама э, столкнулась именно с этой проблемой, что выбирая себе, казалось бы, самое безобидное э, растительное мороженое, сорбет, оно, оказывается, содержит очень много э, различных добавок, э, такие как и... Эмульгаторы, стабилизаторы, и гуаровая камедь, соевая мука, э, рисовые отвары какие-то обезвоженные. Ну, то есть там целый, целый список ешек, чтобы был да, красивый товарный вид и чтобы это дело хранилось. И чтобы была именно вот та красивая такая пластичность, за что мы любим мороженое. То есть, к сожалению, в данный момент производители заботятся больше о маркетинговой стратегии, да. нежели о здоровом продукте. Все верно. Главное, чтобы был красивый товарный вид и очень длительный срок хранения. Чтобы это все окупалось. Да, эта история печальная, и мы сегодня попробуем ее исправить. Я хочу еще отметить, что весь интернет пестрит очень большим количеством рецептов мороженого домашнего, когда вы просто все мешаете, рецептов, правда, большое количество, и потом морозилки замораживаете. Но в чем преимущество именно мороженец? Мороженницы делают мороженое как положено, пластичным, эластичным, без кристалликов льда. Потому что если вы его не перемешиваете, а просто ставите в морозилку, к сожалению, э, то есть вода там содержится, и там будут кристаллики льда, оно не будет такой консистенции правильной, как должно быть мороженое. Оля, расскажи тогда, пожалуйста, о тех мороженицах, которые представлены у нас здесь на столе. В чем их разница? Я расскажу о самых главных принципиальных отличиях. Есть полуавтоматические, uh -huh. автоматические и профессиональные. Полуавтоматические – это когда мороженица представляет собой такую термос-чашу, в которой в стенках содержится хладагент. То есть внутри там запаян, ну, как в термосе, хладагент. И эту чашу надо предварительно замораживать в морозилке при минус 18 градусов от 18 до 24 часов. Хладагент накапливает угу. вот эту температуру и потом постепенно будет отдавать. Перед работой поставил в морозилку, вернулся с работы, еще немного подождал, и уже можно готовить. Ну, да, хорошо, когда, наверное, может быть, постоянно стоит в морозилке, чтобы вы в любой момент достали, и когда вам захотелось сделать мороженое. Еще одна такая важная деталь. Ни одна из мороженец, даже больших, профессиональных, не вымешивает смеси. Например, как печка, когда вы бросаете все ингредиенты, она сама там размешала вам. Любая мороженница замораживает уже Готовая, аппарат. да, готовая смесь. То есть сначала вы должны это сблендерить, вы просто наливаете, все, что она делает, это просто замораживает при постоянном помешивании. Uh -huh. И именно это и создает вот эту, ту пластичность, которая нам нужна изначально. То есть это и есть главная особенность мороженого? Да, да. То есть аппарат, ну, как бы очень простой. Ничего такого замысловатого нет. И когда вы делаете мороженое дома, если вы хотите максимально приблизить к той консистенции, которая нужна, надо тогда через каждые 5 минут доставать мороженое, перемешивать его хотя бы там чем-то, вилочкой, ложечкой, а потом опять ставить. Вы достали замороженную чашу, налили сюда готовое пюре какое-то ягодное, включили ее. Ровно через полчаса, ну, 25-35 минут у вас приготовилось мороженое. Вы его достаете. Хладогент еще остается немного в чаше. На вторую порцию никогда не хватает его. То есть э, даже не пробуйте. Это сделано для того, чтобы немножко вы могли похоронить в этой чаше, если что, мороженое. То есть вы его должны достать, чашу полностью разморозить, иначе вы не сможете ее помыть, будет просто тряпка прилипать внутри. То есть помыли все это дело. И заново положили в морозильную камеру, чтобы она опять у вас в следующие 24 часа опять набирала этот ход Ну, то есть, и когда вы захотите следующую порцию сделать, но ну, это будет только через, через сутки. сутки. Да. Оля, у меня такой вопрос. Какой mm -hmm. выход уже э, готового мороженого у нас по объему получается вот в такой чаше? Как правило, в любой мороженице выход мороженого – это две трети от заявленной чаши. То есть, если здесь это полтора литра, то выход мороженого будет ну, где-то 900, 900, да, 900 миллилитров. То есть оно уменьшается, получается? Не рекомендуется э, полностью ее загружать, потому что, видите, здесь у нас лопатка ходит. Э, вот. Поэтому она всегда загружается на две трети, и, соответственно, такой же и выход идет мороженое. Автоматические мороженицы отличаются тем, что есть мотор. И вы в любой момент захотели, когда мороженое, также наливаете в это ведерко и включаете. Через полчаса у вас готово мороженое. Вы это ведерочко достали. Достали. И выложили его, помыли. И можете сделать следующее мороженое. То есть ставить то на сутки. Подряд. Не нужно. Да, конечно, в этом и плюс. Для большой компании, мне кажется, самое то. Ну, обычно люди расходятся, и у них очень много видов разного мороженого. Можно сделать из манго, какие-то сорбеты, можно делать сливочные, пломбиры такие же на, растительных, на растительной основе. И вечер можно устроить. То есть здесь, конечно, удобств гораздо больше. И далее, чем идут подороже морожницы тем больше функций, например, у них добавляется. Такие, как автоматическое отключение, то есть а мороженица сама определяет, когда мороженое приготовилось, ну, по сопротивлению, что уже там совсем смесь густая, она ее отключает и переводит в режим хранения. И еще может несколько часов постоять у вас похорониться. То есть вы можете спокойно уйти, а мороженое у вас будет готово, готово вас ждать дома. Вот. И профессиональные модели, а, уже более дороже, они отличаются более большими чашами. То есть лопасти сделаны, например, уже с нержавейки, а не с пластиком. Собственно, и у них еще есть функция пастеризации. Такое. Что это значит? Это значит, что а, так же, как молоко пастеризует, чтобы он немножко подольше хранился, считается, что это удлиняет срок хранения. А, ну, не бесконечно, но в любом случае, что это естественно, без добавок каких-то. То есть оно сначала его нагребает где-то до 70 градусов, а потом охлаждает. Вот. Это, ну, это уже профессиональная мороженица, это больше 5 литров, когда чаша. И это для каких-то небольших кафе идет или мини-производства. Да, она, как правило, в раза в 2-3 побольше. А это вот такие компактненькие домашние модельки. По производителям, я хочу сказать, они очень разные. Например, вот эта китайская модель представлена. Хотя вот, вроде бы, она такая красивая. На самом деле, она одна из самых бюджетных. Вот. Но все же на рынке, конечно, ценятся итальянские. Италия – это родина мороженого, буквально такая. И фирма Nemax один из лидер мировых больших, который поставляет 45 стран. И с 1986 -го года, то есть все более совершенствует свое производство. И правда... Качество и материалов, и международная сертификация соответствует. Оля, я как обычный потребитель, который хочет приобрести мороженец, mm -hmm. имею миллион вопросов. Естественно, самые главные масштабные mm -hmm. вопросы – это стоимость, габариты, mm -hmm. производительность, мощность. Mm -hmm. Вот ты бы что посоветовала? Есть недорогие модели, полуавтоматические. Они идут буквально там, от 2000 тысяч и ну, где-то до 10-12 тысяч в основном. Я бы все равно посоветовала как-то брать э, все же не Китай, а Италию. А, безусловно, после даже множества тестов у нас есть и сравнительные обзоры. Все-таки Италия, вот она как-то Италия. Италия. Да. Мама, так скажем, и папа тоже. Вот. Поэтому старайтесь по возможности все-таки выбрать итальянский бренд. Если у вас совсем... Вы не такие уж прям сильные любители мороженого, либо можно купить какой-то вот бюджетный полуавтоматический вариант, и вам этого хватит. То есть то, что здесь выйдет мороженое 700-800 грамм уже что? да, получается. В принципе, это хватит покушать. И ну, через сутки сделайте еще мороженое. В морозилку положить вам достаточно будет. Если семья у вас побольше и вы мороженое все-таки едите почаще, то, может быть, стоит приобрести и автоматическую мороженницу. То есть все по бюджету. Автоматические мороженницы начинаются от э, 16 где-то тысяч. Это китайские модели, а итальянские где-то от 28. То есть за 30 тысяч вот эта, в частности, модель стоит 30-35, немножко с разными модификациями, она уже... Прекрасно обслужит вам, наверное, ну, десяток лет как минимум, а то может быть и больше. В мороженницах можно готовить исключительно мороженое или это как блендер, универсальное средство? Нет, нет. Еще раз повторюсь, что ни одна мороженец как блендер не, э, не используется точно. Единственное, в чем еще плюс, здесь можно в этой емкости охлаждать бутылки, <смех> С напитками. <смех> Как-то шампанское под праздники. Может быть, если надо что-то срочно сделать, это вот один из таких маленьких и лайфхаков. А, в принципе, да. Хорошо, <смех> мы готовы перейти уже непосредственно к моей любимой части, к изготовлению. Да, конечно. Я сделала уже пюре. Это клубника. Клубника немножко добавила фруктозы, потому что она не сильно сладкая попалась. Просто сблендерила в блендере. Мы можем вылить эту смесь в мороженицу. И минут буквально через 25 у нас будет хороший такой настоящий клубничный сорбет. Можно добавить вот сюда ягод то есть в процессе, и, ну, немножко усложнить. А можно орешков, там, кокосовые стружки, но это уже так. То, что мы добавим не перемолотые ягоды, это никак не помешает? А мы их добавим в конце, когда уже мороженое практически готово. Да, и они останутся целы, и они будут как раз у вас э, очень красивы. Мы как раз это все посмотрим. А еще я заранее сделала облепиховый сок. То есть у меня есть замороженная облепиха, пока еще не сезон. На шнековый сок выжималки я выжила с нее сок на крупной ситеч ситечке, получился. И у меня остался жмых. Так вот, а, у нас сегодня будет такое немножко безотходное производство. Из сока мы сделаем такой же сорбет. Добавим немножко фруктозы и сделаем мороженое. А вот из жмыха я его предварительно высушила в дегидраторе, мы выжмем масло настоящее облепиховое наш амплепиховый сок. Но все же я бы хотела начать с шоколадно-сливочного мороженого. Чуть посложнее делается. Мне хочется показать это на камеру. Угу. Оль, насколько я знаю, мороженое делается на основе натурального молока. А здесь у нас не представлено никакого вида из молочной продукции на столе. Ну как же. А у нас вот есть прекрасное кокосовое молоко. От кокосовой коровы. От кокосовой Вот на нем же мы и сделаем. И вы попробуйте, что этот вкус будет ничуть... Не, не менее сливочный, чем наш такой классический, к которому мы привыкли с детства. А насколько жирность будет отличаться данного мороженого от того, что сделано на основе натурального молока? Молоко тоже ведь может быть и сливки, могут быть кокосовые. То есть вы можете сами это регулировать. Либо разбавляя немножко водой, если вы не хотите, чтобы так было жирно, либо уже выбрать более жирные сливки. Ну хорошо, кокосовые. давай переходить тогда к самому процессу. Для приготовления нам понадобится блендер. Выставляем блендер. Так. Сок немного подождет. Угу. Вот насколько универсальная вещь блендер. Мы уже о ней рассказывали ранее в наших передачах. И сегодня он нам снова пригодился. Что мы берем? Стакан фиников. Предварительно я их замочила. И они без косточек. Да, они уже без косточек очищенные здесь а, полстакана краба это кора рожкового дерева по вкусу очень напоминающий какао а, абсолютно растительный компонент немного добавим какао бобов и нам понадобится авокадо авокадо в мороженое да а для чего как раз вот для этого сливочного жирного вкуса. Профессионально это было. Я ж напрягся так слегка. Ну тогда аккуратненько. Отделяем от шкурки. Авокадо лучше брать помягче. А вот интересно, придя в магазин, как выбрать авокадо помягче? Просто на ощупь? Обычно можно всегда пощупать вот это. Около... Хвостика? Да, около хвостика. Оно должно быть немножко мягенькое. Это ну, первый признак такой, что авокадо уже спелое. Ну, либо купить твердые, и они у вас дома дозреют да, Авокадо очень хорошо зреют если их положить вместе с яблоками. Оль, а зачем нам нужен авокадо? Насколько я знаю, его используют только в салатах. Нет, авокадо очень широко используется в кулинарии, в частности, и в кондитерке, так как он именно придает вот этот сливочный, такой жирный, э, насыщенный вкус. А само оно по себе достаточно нейтрально, но если вы хотите придать вот эту консистенцию такую... пожирнее. Сливочную, да, то авокадо прям просто незаменим. Берем кокосовое молоко. Здесь пол-литра. И все пол-литра мы да. наливаем? Да. Можно взять кокосовые сливки, если вы захотите еще пожирнее сделать. Вот. Либо чуть-чуть разбавить. Но раз мы готовим сливочное мороженое, значит, у нас будет оно сливочное. Как положено. Закрываем. Закрываем. И поехали. Наше пюре перемешивалось порядка одной минутки. Да. То есть это все достаточно быстро. Быстро, конечно. Теперь мы его просто перемещаем в нашу мороженницу. Автоматическую модель надо включить за 5 минут, чтобы она просто уже прогрелась. А Немножко да готова была. Ой, лопатка я вижу у тебя в руках. Должна быть какая-то специальная, достаточно взять обычную да это хозяйственную так. лопату. Да, можно на даче позаимствовать. И запускаем. Включаем мотор. Как я понимаю, здесь автоматически она останавливается, время засекать не стоит. Нет, эта модель проще, она автоматически не останавливается. Получаем. Так, так. дурачка действительно у нас вот твердый. Угу. Нашу ведерку, в принципе, мы даже можем его вынуть. Мы сейчас будем что делать? Выкладывать. Пробовать. Вот так. Это моя самая любимая часть программы. целое ведро мороженого и оно превосходной консистенции пластичное такое однородное без кристалликов льда ну и самая первая проба сережа тебе это мне конечно спасибо а потом операторов у кости о да это действительно очень вкусно я могу еще. Сливочный. Получился? Да, получилось все, о чем мы говорили ранее. Только вот у меня один вопрос. Можно вот мне ложечку вот это побольше? Побольше. Хочу насесть на это мороженое. Конечно. Сережа, все для тебя. Спасибо. Следующий mm -hmm. будет половник по размерам. Теперь мы сделаем клубничное мороженое, вернее, сорбет. И для чистоты эксперимента хочу немного отложить этого фруктового пюре, поставить в морозилку, а вторую часть мы сделаем в мороженце. И потом достань и сравним, что получилось. Угу. Вот здесь есть одна небольшая проблемка. Угу. Попробовав уже первое мороженое, до и его... Приготовление, я думал, что полчаса это очень быстро, когда я его попробую понял, как это вкусно хочется, чтобы здорово еще быстрее отправилось. Ну, полчаса это не так долго. А еще я хочу немножко добавить сюда ягод. И оно будет у нас посложнее, и получится внутри такие ягодные вкрапления. Сюрпризы, мороженое, сюрпризы. Да. Здесь у меня голубика. Голубика и черника. Запускаем. Готово, даже можно пробовать. Уже можно пробовать. Да. Так, напомним, у нас здесь а, что было? Клубничное здесь просто пюре. клубничное пюре, я добавила а, немного малины и целые ягоды голубики. Глубики. Для красоты. <связано> Получилось ли? Аж дум захватило. <связано> вот это очень вкусно, абсолютно. Вот прям. Хочу сказать то, что э, вкус очень напоминает именно на настоящие мороженые, которые продаются в Перу, либо в Испании, на Майорке. Лично там был, пробовал, и действительно такие чувства, что взяли э, свежие ягоды, Ой, заморозили это... их и тут же тебе подарили. Очень хороший очень комплимент, вкус, да. Очень, правда. Какая красота. А вот, кстати, то, что у нас получилось, когда мы просто бразилки заморозили. Это тоже можно попробовать. Конечно. Так, это я возвращаю. Меняю. О, какая прекрасная передача. <смех> чувствуется ли в кристаллике льда? Совсем самую малость. <смех> вот здесь самая малость. В мороженом нет совершенно. <смех> ну и, конечно, чувствуется то, что там есть еще дополнительные ягоды. А здесь исключительно клубника. <смех> <смех> вот. Ну вот облепиха. На самом деле тоже. Можно я тоже чуть-чуть. Потому что облепиху я очень люблю. Самая любимая ягода моей бабушки. ну Видишь, добрым словом бабушку вспомнили. Хочу сказать, что лично я ягоду облепиху не люблю. Но вот Именно мороженое из него. Действительно, очень вкусно. Mm -hmm. Такой летний вариант, потому что оно кисло-сладкое. И такая легкая кислость, она очень приятная. Мне кажется, чуть горчинка даже вот это есть приятная такая, которая природная. Так, ну осталось у нас что? Осталось наше шоколадно сливочная И, как я вижу, оно посыпано у нас как Ну, чуть-чуть украсили, да, кокосовой стружкой. Ну, давай, ты первая, а я за тобой. Поскольку я его пробовал, когда оно настолько mm -hmm. приготовилось. Mm -hmm. Mm -hmm. Украсили его коссовой стружкой и. Mm. Мне очень нравится, что все неприторное и очень нежное. И не сладкое. То есть вот здесь прям на друзья, здесь абсолютно не сладкое, нет сахара. Да. А вместо сахара здесь идут финики. Напомню, что здесь были финики, кароб, какао-бобы чуть-чуть для более яркого вкуса, авокадо и кокосовые сливки. То есть авокадо вместе с, с кокосовыми сливками нам дал именно вот этот такой жирный сливочный вкус. Но на самом деле десерт удался, я считаю. Удался однозначно. Спасибо. Ну а что ж, мы будем на тогда прощаться. С вами были мы, Ольга Лебедь. Сергей Рябов. Оставайтесь здоровыми и улыбайтесь чаще. До свидания. И больше кушайте полезных десертов. Они очень продлевают жизнь. Всего доброго. До свидания. Так, я продолжаю эта передача. Закончилась, а я. Я еще здесь. Задолженно. Угу. Ну. Ну, чиз. Да.